Привет, меня зовут Джефф Монсон. Я приготовил кое-что интересное для вас. Но для начала предлагаю немного задуматься о том времени, в котором мы живем. Время, когда успешные мужчины должны сражаться за свое место под солнцем. Я одержал немало побед на ринге, но у меня всегда была команда, которая меня поддерживала. Я решил, что нас должно быть больше. И у каждого мужчины должна быть возможность заниматься спортом и тренироваться с лучшими спортсменами. Получать наставления от ведущих бизнесменов. Встречаться и обсуждать темы духовного развития, развития общества и выхода из сложных ситуаций. Поэтому я создаю свое сообщество. Джефф Монсон Мэнс Клуб. Клуб, в котором успешные мужчины смогут делиться опытом и найти единомышленников. Будь мужчиной.